Всем привет, с вами Альт, и мы сейчас поедем это. Мы сейчас поедем на Иску во время карантина. Давайте. Я приехал на Искуль смотрите что, Чё за классно кайф, да. Вот такой вот веселый, вот рыбалка наша. Вот рыбалка, о которой я вчера говорил. А вот мост это к озеру идет. вот первое озеро, тут пока что людей нет, это хорошо, людей мало, я сейчас сюда пойду и вам поснимаю. Вот, вода, и сейчас у вас окно. Вот. Смотрите, как холодно, ё-моё! Смотрите! меня это не получилось у вас чтоб вы поплавали показать под воду не получилось Те. и вот и вот не получилось надо, надо искупаться и показать вам когда я приду сюда приду вот сюда купаться тогда я вам я вас с собой возьму чтобы вы со мной поплавали и все смотрите вот я какой телефон купил смотрите смотрите тут три сим-карты ложится три сим-карты ложится тут еще встроенный вот тут powerbank есть короче классный телефон мне понравился я его купил за 2000 тысячи. Классный телефон. Powerbank делается. И не... Короче, я отдельный обзор про него р... запишу на видео, и вы посмотрите. Давайте.